переманивание в другие проекты и недостаток партнеров вечные уговоры и отказы спам и навязчивый рекрутинг как бы вы ни старались и сколько бы усилий ни прикладывали, все впустую, а затраты на рекламу не приносят ожидаемых результатов. Знакомо, но все может измениться с новой обучающей платформой Демида Project. Это принципиально новый и действительно инновационный прорыв в сфере MLM-бизнеса. Данная система позволит навсегда забыть о проблеме с приглашениями партнеров. Эта система эффективна и применима абсолютно ко всем MLM-проектам и сетевым компаниям. Вы получите практические знания и навыки от лучших действующих бизнес-тренеров в СНГ по автоматизации бизнеса, а также дорогостоящие скрипты, инструменты и программы, о которых не знают 99% людей в интернете. Хотите уже в ближайший месяц получить от 100 оплаченных партнеров свой бизнес? Тогда не теряйте времени, жмите на кнопку регистрации и получите моментальный доступ к обучению.